Привет, аудитория! В это воскресенье у нас пройдет 275 номерной турнир UFC, и на очереди у нас приемный бой турнира в полусредней весовой категории между Андре Фиарио и Джейком Мэттьюзом. Делаю я уже четвертый прогноз на бой Андрюхи, до этого все три прогноза зашли как положено, с отличными коэффициентами, два из них вы можете посмотреть видео на YouTube и один в телеграм-канале. Ну посмотрим, продолжит ли четвертый прогноз сложившуюся традицию или приведет серию победных ставок. Андро Фиалет, 28-летний боец из Португалии. Провел он в профессионалах 21 бой, 16 из которых одержал победы. Ну, Фиаля является ярким финишером, обладает хорошей боксерской техникой с серьезной ударной мощью в кулаках. Но можно добавить, что кроме хорошей работы в стойке, все же удар он наносит достаточно однообразно. прям таки как заправский боксер. К тому же достаточно мало он работает ногами в своих боях, что тоже не идет ему на пользу. Нет у, у него хороших навыков в борьбе, но, тем не менее, обладает он неплохой довольно-таки защитой тайкдаунов. Ну и вообще, можно сказать, что сложновато к нему подобраться, чтобы оформить попытку перевода. По крайней мере, в первой половине боя, пока Андрюха еще свеже полон сил. Также есть у него проблемы... Скардио, которая вполне может Закончиться ко второй половине боя Даже в трехраундовом поединке Но на характере Может он пройти полный поединок И не проиграть его, что не раз мы уже Наблюдали Его оппонент Джейк Мэтьюс Это 27-летний боец из Австралии Младший он на один год своего оппонента В профессионалах провел в принципе Тоже 27 бой И как раз таки, как и Фиале В 16 из них он одержал победы Прям одинаковый рекорд у них. Это довольно-таки универсальный боец, в отличие от Фиаля. Хорошим как в стойке, где есть у него неплохой удар, так и в борьбе и партере. Есть у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Кстати, имеется у этого еще неплохое кардио. Но есть одно большое НО. Перспективным бойцом Джейк остается лишь теоретически. Вроде бы у него хорошая стойка и неплохой панч, но как-то не особо получается у него реализовать этот потенциал в своих боях. Есть у него хорошая борьба и черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, джи джи но тем не менее умудрился проиграть он три боя с обмишенного, при том два из них далеко не тупым соперником в этом аспекте. Дрался он изначально в весовой категории, где чередовал победы с поражениями, не особо у него там все получалось, Плюс не особо хорошо давалась ему весогонка, после чего он спустился на категорию ниже. Нет, он поднялся, да, он с легкого веса поднялся в полусредний. Поднялся на, категорию, на одну категорию ниже, где сейчас и выступает. И показывает более интересные результаты. Из восьми проведенных боев в этой весовой у него 6 побед и два проигрыша. Кстати, два проигрыша именно с Абмишами, что, как я уже говорил, довольно-таки печально для жителя с черным поясом. Что же по поводу боя? Ну, в антропометрии незначительное преимущество будет на стороне Андрюхи все-таки. Размах рук у него будет на 3 см больше, что ну, не особо влияет на отбой, я думаю. Но по факту Мэтьюс более разносторонний боец. Может он поработать с фиале в стойке, может его там работать функционально на дистанции, может перевести в партер там проводить бой. Но, во-первых, Джейк не встречал еще нокультеров такого уровня, как Фиалия. А во-вторых, он уже в UC дерется почти 10 лет, толком ничего не добился и есть вопросы к его ментальной составляющей. Но, с другой стороны, Фиалия проводит уже третий бой за три месяца, считая без отдыха, а учитывая его проблемы с функциональной подготовкой, это не очень хорошо. Но Фиаля, на мой взгляд, больше мотивирован, чем Джерик. Поэтому я думаю, что у обоих боев тут бойцов тут, в принципе, есть шансы. Вообще, достаточно сложный бой для ставки, но, на мой взгляд, тут есть два варианта развития событий. Первый это то, что Мэттис подойдет к этому бою с хорошим геймпланом, не будет зарубаться с Андрюхой в стойке, будет искать все-таки ключи к победе в борьбе и партер и закончить бой решением с экоэффициент 3.2 победы решением. Но Фиале же с Абмишином все-таки ни разу не проигрывал за свою карьеру. И будем надеяться, что и в этом бою он не изменит свою статистику. Ну а второй вариант это то, что Джейк попробует свои силы в стойке, пропустит панч Фиале и улетит в нокаут. Или же Андрюха просто подловит оппонента нокаутирующим ударом. Да, с одной стороны Мэттис ни разу не проигрывал нокаутом в своих боях, кроме боя с Кевином Ли, где тот забил его в партере. Но, во-первых, Фиаля вряд ли сможет перевести его в партер, Ну, с другой стороны, как я уже говорил, Фиаля все-таки это панчер другого уровня, нежели его бывшие оппоненты. Поэтому второй вариант это все-таки код-код ко от Фиаля за коэффициент 2.2. Но все-таки вариант с досрочкой от Фиаля более рисковый, потому как если Андрюха не вырубит оппонента наглухо, то потрясенный Мэтис будет искать спасение в партеле, где шансы у Фиаля падают, что может и привести к победе решением от Андрюхи. То есть, ну, тут такой вариант. Все-таки, мне кажется, что победа решением от мэтиса более вероятный вариант, чем конкретно кого-то кого от Андрюхи. Потому что Андрюха может закончить и просто решением тоже. Поэтому ну, все-таки досрочка от э, Мэттиза маловероятна. Поэтому я, скорее всего, э, выберу тут ставку победы Мэттиза решением за 3.2. Но это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится, кстати, в, в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылаживаю обычно в субботу варианты ставок на другие бои турнира, которые мне не интересны, и по ним я не делаю видеообзор. Ну и на спорные бои, на которых я видео, допустим, не особо уверен, и более-менее могу сделать какой-то выбор после той же весогонки. Также подписывайтесь на, телег... на YouTube-канал, там я делаю... стараюсь, по крайней мере, делать адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты, все. До следующего видео. Ставьте лайки, дизлайки, пишите свои варианты видения боя. Все, давайте, пока.